Добрый день, дорогие друзья, а вернее зомби! Сегодня мы с вами будем изучать движение и походку зомби. Представьте, что вас убило 24 часа назад. Вы по наполненном расслабленном состоянии видите только свою жертву, не разговаривая. Глаза смотрят четко на нее, шея расслаблена, все мышцы расслаблены, глаза с поволокой и движение вас на полном расслаблении, да? на расслабленном состоянии. И вы начинаете двигаться к этой жертве. Рот может быть чуть-чуть приоткрыт, тоже расслабленный. И вы идете Вот сейчас отключи мысли. Абсолютно такое дебильное лицо. И вот, и вот такое вот... Как бы, и вот представьте, что вы сейчас... 24 часа отпахали, 48 часов. Вы уставшие, ноги, я говорю, вот, тело, все это состояние. Это вот, вот, легко представить, вот, вот, такое тело, когда еле уже тащишься там, одна нога вот тащится за собой. Вот это вот руки у вас абсолютно должны быть хаотично двигаться, и вот это вот положение тела, головы, и взгляд только, взгляд должен быть на цель. Нет, эмоции, вот мысли вообще убери, мысль идет. Вот. А теперь пройдите вот немного вот мысль идет. Вот. Нет. Взгляд должен быть сосредоточен на цели. А вторая. Нет, у каждого, нет, у каждого может быть своя походка, например. Сейчас выберите себе что-нибудь вот. Например, одна нога тащится, да, вот. Как бы прям вообще она вот. Она у вас откатится. Вот эта сторона у вас отказала, да? И вы вот на одну ноге, взгляд, в одну точку. Вот -то, она. Нет, ты сейчас робот. Робот, робот, робот. А, а кто-то, например, может ходить просто вот он. Кто-то рука там идет. На полусогнутых вот как. Вот ощущение должно быть у вас усталости, конкретной усталости. И взгляд, обязательно взгляд на того человека, на ту точку, куда вы хотите пойти, кого вы хотите сейчас съесть. У вас должно быть вот. А взгляда вообще никого. Я вот хочу тебя, например, сейчас съесть. Сейчас, наверное, сам. И вот идешь, идешь, и вот у тебя одна цель. Никаких эмоций, ничего. И вот только до него дошел, начал его сожрать. Да. На колени ползти идти подниматься. Ты идешь, вот у тебя. Давай. Во, во, во. Да. Да, да, да, да. да. Мне уже стало... А вот здесь, когда вы к цели подходите, я не знаю, к цели вы или нет. А уже здесь на нее накидываться, уже все, и вы начинаете рвать, метать и есть. Вот. Да. Не, не беги вот ты есть. Ты ты, ну, ты умер 24 часа назад. И воскрес. Давай. Вот, вот. Да, да, да. Во-во-да, хорошо. Минимум 24 часа назад. Вы должны быть мертвецами. Вот там никаких эмоций нет. Мыслей, ничего абсолютно. Двигайтесь, кто следующий? Можешь руку выставить вперед, там, идти, да Она... Вот, кисть расслабь еще вот это вот Вот, да, да, да, да, да, вот, отлично В конце был прыжок, прыжка не должна быть Ну, а... под... ты... подползай, ты руками только да. начинаешь тебя, его тебя... ты глазами хочешь его, а не... Вот, вот, да, ты ползешь, ты идешь Еле, еле вот, вот, вот, вот, это, вот, вот, вот, да, да, да, да. да. и да. вот здесь да. вот начинаешь. И слишком э, в, в конце ноги пошли уже по, сказать, по, по, по танцевальному, пошли ноги маленькой. То есть вот это вот движение пошло. Оно Вы не должны контролировать свое да. тело. Не как сами. оно у вас идет, Может, вот, вот. да, да, да, да, совершенно верно. Прошу, Тебе похуй, не думаю, что это будет сниматься на улице, ползти, я думаю, вам... Ну, да, вы ну, да, ну, просто задача. И сейчас, вот, вы, ходите, вы сейчас выходите, вы сейчас должны заполнить... Не контролируй себя, не контролируй. Расслабься. Вон, mm -hmm. чуть-чуть вот так. Вот здесь, вот в середине, ты прям начал чувствовать себя. Ты воскрес. Рука. О, боже боже мой. Зверь, это зверь. Это, да, все. это... Объясни, о себе объясни, почему у тебя рука вот так стоит. Почему? Нахер, Может сломал. Сломал. Если сломал, либо у тебя ее заклинило или запарализовало, это должна быть неестественная поза. Если ты сломал руку, у тебя вывихнула. Вот она, да, везде все, вот это вот. вот. Оставь ее. В кости Пускай торчат, везде. мясо везде, Скоро она будет неподвижна. Не Выверни ладонь, нет. зафиксируй пальцем в неестественном положении. Выпрями, но пускай это единственная часть будет, которая тебе будет зафиксирована. Все, все остальное, И голову тоже вот. То есть если ты примерно засунута. понятно, что ты будешь. Куда-нибудь. Вот. Еще больше вот кисть, да. Руку, выпрями, выпрями руку. Расслабься. Расслабься. Выпрями. Открою руку. Вот. Девушка. Это, очень... Это пьяная девушка, причем где-то в -4, 4 часа в раз, за... да, в за... да, за... да. из Аплантиды может быть, вот. когда еле ползет, не, не может, ползи. она все равно идет. Ты живая, После ты абсолютно живая, да. да. Ну, поэтому... да, да. Нет, поэтому вот когда вас будут снимать, у вас взгляд должен быть, глаза открыты абсолютно, вот, как бы, ну с поволокость такой, да, но не закрываются, не моргают, ничего. Запомните это раз навсегда, давайте еще раз. Вот, на ну, сложить, еще раз. Открой рот. О, да, на, на, на таком состоянии. Еще вот прогнись туда вот. вся, вот. Туши а голова сюда. А, отлично. Да, ва да. вот, Маленькие и... шашки, тебе не нужно быстро бежать к цели. Вот все, все идут средним штемпом. Вставь, вставь. Когда идешь, начинаешь делать шаг, у тебя нога хоп выключилась. Шагнула. Хоп выключилась. Ты, она, ты перекошенная вот туда, да? Хоп выключилась. И прям вот, и корпус тоже подавай, когда у тебя плечо начинает гулять. Хоп. И вот у тебя начинает гулять плечо. Ну, на расслабленном состоянии. Смотри, пожалуйста. прям расслабься, вот это вот у тебя все напряжено. Расслабься вот здесь вот. У вас все должно быть расслаблено. Вообще все. Вот, ты должна вот гулять плечами своими, тогда получится вот это вот, прям шагаешь на расслабленное колено, выключаешь и придет плечо назад, mm -hmm. шагаешь на расслабленное, плечо назад идет, и вот хоп, два, хоп, два, и вот оно должно быть, тебя прям выключило и плечо вместе с этим, mm -hmm. давай, шею тоже уже все расслабишь, хоп, выключилась нога, ну, первый шаг сделала, Вместе со вторым шагом у тебя выключается нога. Дадим паузу, потому что вижу ноги. Ногу не забирай за себя. Руки расклад. Руки расклад. Давай. Хорошо он просто обошел, смотри, какой хитрый. Это неправильный зомби. У вас одно имя. Зомби. Вы с друга пробирается, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, идите. Вот примерно так двигаются омские зомби. Всего доброго!